Apple и Google Pay возвращаются? Мне грустно, и я хочу спать. Что мне делать? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. В голубом зале Казанского университета состоялось заседание экспертного совета КФУ. Ключевым вопросом для обсуждения стало послание главы Татарстана Рустама Миниханова к Государственному совету Республики Татарстан. Обо всех подробностях расскажем в одном из следующих выпусков. Всероссийский конкурс проектов области информационных технологий после двухгодичного перерыва снова проводится в IT-лицее Казанского федерального университета. Далее смотрите открытие конкурса, на котором побывала наша съемочная группа.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 и решили поучаствовать в этом конкурсе, так как он имеет очень большое вообще значение и престижное является. Официальное закрытие конкурса состоится 22 октября. Мы желаем юным специалистам успеха в конкурсе и реализации своих проектов. Аделина Амдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз. До сих пор не можете привыкнуть к тому, что теперь нужно всегда носить с собой банковскую карту и вечно забывайте ее дома. О возвращении Apple и Google Pay для карты Мир расскажет Аделина Абдрахманова. Публикация технического релиза по новому способу оплаты картами МИР планируется 25 октября. В платежной системе уточнили, что клиентам операции станут доступны по мере выпуска технологий во всех банках. На смартфоне клиента будет генерироваться QR-код, который отсканирует кассир и спишет деньги за товар. Воспользоваться сервисом карты МИР смогут владельцы смартфонов Apple. Это позволит им снова оплачивать покупки без помощи пластика. Оплата таким способом быстрее, что удобнее для работников магазина, а также покупателей, нежели в случае, когда клиенту приходится самому сканировать. QR-код и подтверждать операцию в мобильном приложении банка, как в случае с оплатой через SPB. QR-код — это закодированный текст. То есть каждый вот этот квадратик в QR-коде маленький, вот их комбинации белые и черные, являются кодом для какого-то набора текста. То есть фактически это двумерный штрих-код. А поэтому когда банковское приложение генерирует QR-код, фактически оно генерирует... Ссылку, на которую стоит отправить запрос, который будет идентифицирован как корректный от пользователя. И, соответственно, это позволит провести оплату. Внедрите этот способ платежа планирует почта Банк. Сейчас проводятся подготовительные мероприятия, как рассказал руководитель службы электронного бизнеса кредитной организации Михаил Бахиркин. Однако сроки пока остаются неизвестными. Разработка системы МИР позволит гражданам оплачивать покупки привычным способом, не используя банковские карты, а пользуясь исключительно смартфоном. Этот функционал будет очень востребован, потому что это удобно. Уже сейчас в... есть такая функция оплата по QR-коду, то есть она присутствует в большинстве банковских приложений, и поэтому то, что ее пускают в широкий обиход, это замечательно. Напомним, что оплата с использованием Apple и Google Play была приостановлена в марте 2022 года в связи с введением санкций. Адлина Абдрахманова, Универньюз. В Институте управления экономики и финансов состоялся третий этап конкурса названия лучшего научного кружка Казанского федерального университета. Все подробности далее.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 На базе институтов Казанского федерального университета функционирует более 120 студенческих научных кружков. Каждое объединение направлено на деятельность социально-гуманитарного, инженерно-технического, естественно-научного и междисциплинарного профиля. Накануне в Институте управления экономикой и финансов состоялся заключительный этап конкурса за звание лучшего научного кружка Казанского федерального университета. Из более чем 120 объединений в финал прошли всего 20. Главной работой кружка являются археологические Исследования на археологических памятниках Нижнего Прикамья, то есть на территории Республики Татарстан. И мы ведем полевые археологические раскопки, разведки. И уже потом по найденным материалам производим написание научных статей, рефератов, своих дипломных работ и курсовых. Мы занимаемся разработкой новых лекарственных форм с учетом их совместимости и несовместимости. Также мы анализируем рынок фармацевтических препаратов, а также мы... Изучаем новые биологически активные вещества. Мы лидеры практически по технологиям. У нас весь первый этаж инженерного корпуса – это 3D-принтеры, 3D-сканеры и очень, очень много чего еще. Третий этап конкурса предполагал защиту презентации и деятельности кружка. В у каждого участника было не более 10 минут на презентацию и ответы на вопросы. За это время представитель команды должен был дать общую характеристику объединения, рассказать о значимых мероприятиях, планах на будущее и достижениях кружка. Мы видим, что э, потенциал наших студентов, он достаточно высокий, ребята проявляют крайне высокий интерес к своему направлению подготовки, к своим, так сказать, изысканиям, и это, конечно, обнадеживает. Почему мы, собственно, всегда с волнением относимся? Потому что именно на базе наших кружков порой мы видим небольшие достижения, которые впоследствии могут обернуться серьезными научными направлениями исследований. Конкурсная комиссия оценивала выступления команд по ряду критериев. Менее представлять результаты деятельности последовательно и ясно, качество оформления материала, а также по степени владения информацией. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. Когда солнце выходит реже, день становится короче, люди чувствуют упадок сил и апатию. Нужно ли с ней бороться и как отличить ее от депрессии в сюжете Алины Красильниковой.